Привет всем! В этом видео расскажу про фундамент Симыкина, в основу которого закладываются покрышки, как я его делал и что у меня из этого получилось. Подобное видео делаю впервые, поэтому строго не судите. Итак, купили вот такой недострой. Стены были сделаны в пол шлакоблока. Вначале мы хотели разобрать крышу и надстроить второй этаж по каркасной технологии. Но разобрав крышу, одна стена вывалилась. И мы решили разобрать полностью дом, оставив только гараж. Потом стал вопрос с фундаментом. Одна половина дома и гараж имели общий цокольный этаж, сделанный из блока СУБС и перекрытия. Вторая половина дома и эркер имели ленточный фундамент. Перепад по высоте составлял примерно 12-13 см, и качество ленты оставляло жевать лучшего. Было принято решение усилить ленту, заодно выровнять уровень. Для усиления ленты в ленту были вбиты куски арматуры и впущена арматура в три ряда. Далее была сделана опалубка и отбит уровень. Для отливки плит был выбран фундамент Семыкина. Ссылка на патент фундамента есть в описании к видео. Рассматривал вариант с отсыпкой скальным грунтом, получалось дороже, потому что надо было купить скальный грунт, привезти его, разровнять, протрамбовать на несколько раз. А с фундаментом Симыкина я затратился на покрышки по 50 рублей за штуку. Примерно у меня ушло 40 штук, брал их на грузовой шиномонтажке. Это были покрышки от Урала Сельхозника. Хозяинша на монтажке оставлял именно такие покрышки, видимого видимо, у населения они пользуются спросом. Были у него там и другие покрышки, отдавал он их абсолютно бесплатно, но они имели разные размеры, и работать с ними было неудобно, и вряд ли там что-то получилось. Бы. Покрышки я доставил за три раза, один рейс обходился мне в 400 рублей, покрышки были на 10 сантиметров выше, чем это было нужно. Поэтому пришлось подкопать грунт на 10 сантиметров. Подкапывая грунт под последующие ряды покрышек, грунт клали в предыдущие ряды покрышек. После того, как уложили все покрышки, у меня на участке оставался ненужный грунт, и мы уложили его в покрышки. Грунт мы не трамбовали. После этого на покрышке уложили шифер от старой крыши. Затем уложили стальную арматуру шагом 200 миллиметров. Арматуру взяли 12-ю. С одной стороны, арматуру перевязали с лентой цоколя. Начали лить бетон с эркера. Залили мы его меньше, чем день, после этого перешли на большую плиту. За один рабочий день отмели половину плиты. Толщина примерно получилась 13-14 сантиметров. На второй день отлили вторую часть плиты. После этого перешли к ленте, установили опалубку с внутренней стороны и отлили ленту за два дня. И по прошествии двух зим вот что стало с этими плитами. Дом не отапливался, какая температура была за бортом, такая и в доме. Это верхер. В каком состоянии плита вы сами прекрасно видите. Это основная плита. С ней все хорошо, как вы сами можете заметить. За одним лишь исключением. Стык между первой и второй частью дал небольшую трещинку. В моем случае это не критично, так как потом будет экструдированный пенополистирол и финишное покрытие. Сейчас на видео виден стык плиты с лентой, который был перевязан арматурой. А это тот самый стык, который дал трещину. Если будете делать себе такой фундамент, учтите этот момент и плиту отливайте за один раз. Есть некоторые мысли по усовершенствованию фундамента Симутера. Послушаем самого автора. Скажите, вопрос такой: Вы уложили линолеум? Какой-то, ага. сказать, это может быть там толстый полиэтилен. Правильно! Угу. Правильно, чтобы туда не под... проникал раствор. Раствор, да. правильно. А это опоры, э, э, вот эта всякая смесь, угу. опоры для того, чтобы поддерживать, это, пока не застынет цемент. Ага. Если, э, если вы положите хорошим материалом, фанерой, <coughs> и покрышки оставите пустыми, то это будет вообще идеально. Угу. Угу. Так вот, я предлагаю в идеальном варианте не оставлять покрышки пустыми, а заполнить их крошкой пенопласта И в плите сделать теплый пол. Получится своего рода утепленная шведская плита, которая не требует большого количества земляных работ и дорогого утеплителя. Крошка пенопласта по сравнению с экструдированным пенополистиролом стоит копейки. А выравнивание пятна застройки можно сделать за несколько часов с помощью такого погрузчика. У кого какие возникли мысли, пишите их в комментариях. Обязательно пообсуждаем. До новых встреч!